На прошлой неделе ко мне приехал старый русский друг, с которым мы давно не виделись. Мы говорили свою ночь о многом. А утром уезжая, и мой друг сказал, мы с собой говорили по душам. А я не понял, как это по душам. Говорить по душам – общаться с кем-либо по-дружески, откровенно, искренне. Когда мы разговариваем с друзьями и близкими о личных вопросах, делимся важными секретами, делимся эмоциями, то мы говорим по душам. Это возможно только в ситуации полного доверия и искренности. Но нужно помнить, что фразеологизм «говорить по душам» мы употребляем только в личных беседах. И только иногда это возможно в деловых беседах. На моем родной языке английский эта фраза звучит «when we have a heart to heart talk with someone». It can be with a friend, a relative, or anyone that is close to our heart.